Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего хочу всех вас поприветствовать в нашем историческом зале, который вошел в историю университета и, наверное, всей нашей страны, в связи с тем, что именно в этом зале давным-давно основатель нашего государства Советского Союза Владимир Ульянов Ленин участвовал в студенческом митинге, за что, в принципе, был исключен. Да? То есть, поэтому, так получилось, что мы его восстановили, и сегодня это зал, где проводятся торжественные мероприятия, и а, в основном этот зал не задействован в учебно-образовательном процессе, поэтому я вот вас здесь и приветствую. Поскольку университет за последние годы несколько раз проходил разные этапы трансформации, чтобы у вас было более полное понимание, где вы находитесь, я в самом начале... Попробую коротко а, рассказать об университете, о разных этапах и потом а, остановиться на теме нашего ботанического сада и чем он занимается сегодня. Хотя более подробно, наверное, об этом расскажет Ниас Вагизыч в своем выступлении и, наверное, вы сами своими глазами увидите, когда будете посещать Территории ботанического сада у вас несколько дней совместной работы. Надеюсь, будет плодотворная погода этому способствует, поскольку все-таки все будет в основном проходить на открытом воздухе, а, пожалуйста, слайд. Вот ну, вы знаете, что университет был создан в 1804 году указом императора Александра I, портрет которого поэтому здесь, в этом зале, находится. И зал актовый сейчас. Называется у нас императорским. Вот все те кресла, на которых вы сейчас сидите, это тоже экспонаты исторические. Им по 200 лет. Поэтому, если что-то там, неудобства какие-то ощущаете, ощущаете сейчас, подумайте, что вы сидите на стульях, на креслах, где восседали высокопоставленные особы которые в те или иные годы посещали наш университет. Так вот, он достаточно хорошо развивался вплоть до 1917 года. И если у кого-то будет большой интерес, посмотреть, какие открытия в этот период были сделаны, что происходило в стенах нашего университета. Все это представлено вот в соседнем зале, который сегодня работает как музей истории нашего Казанского университета. В 2017 году на короткий период университет был закрыт. Ну, понятно, какие вы были причины, поскольку наши преподаватели, научные сотрудники переходили из стороны в сторону, у них взгляды менялись в университетском сообществе. Часть всегда была консервативной, часть либеральной, как бы сейчас современные наши политологи сказали. Поэтому буквально на несколько месяцев университет был закрыт. Дальше открылся и существует до сегодняшнего времени, ни раз не изменяясь собственной миссии. Это всегда центр образования и науки. И вот э, большие трансформации начали происходить, начиная с 1930 года по 1955-1954 годы, когда на площадке университета, на базе его кафедр, факультетов начали создаваться суверенные институты. Ну, в советское время, вы помните, университетом профильные институты не назывались, поэтому вот здесь показаны те институты, которые сегодня существуют в Казани, это Казанский химико-технологический, Казанский медицинский институт, Казанский авиационный, Казанский научный центр Академии наук РАН, который сформировался на базе материально-имущественного комплекса нашего университета и не только имущество, но и достаточно большого контингента научных сотрудников, которые переместились работать в центр или филиал Академии наук Советского Союза, затем Академии наук Российской Федерации. И к 2010 году университет, в общем-то, жил и развивался. Опираясь на те научные школы, которые были сформированы в основном годы Великой Отечественной войны, благодаря тому, что на территории университета находились ученые, которые составляли основу Президиума Академии наук Советского Союза. И там портреты их есть. Будучи несколько нобелевских лауреатов, все работали здесь. И после их отъезда... Научные школы тоже были в основном сохранены. Поэтому такое достаточно большое открытие, которое имело мировое значение, было сделано в 1943 году. И на площадке университета, на площадке института физики нынешнего тогда факультета, было открыто явление парамагнитного резонанса, который стоит в основе ну вот, основного костяка медицинского оборудования и мр томографов и компьютерных томографов, которые сегодня очень актуальны и востребованы, особенно в период пандемии. Ну и в целом. Дальше в основном университет советский период работал как образовательный центр. Поскольку вся наука, я еще раз говорю, отраслевая переместилась в отраслевые институты, здесь шли теоретические разработки, дальше все это передавалось как ты, как энергетические университеты, да, и там доводилось, как сейчас модно говорить, до уровня коммерциализации и внедрения в тот или иной сектор экономики. Хотя в этот период шла застройка инфраструктуры, были построены вот те высотные здания, которые здесь рядом с главным зданием находятся, где сейчас локализуется Институт физики и Институт Математики, математического блока там у нас три института: это МЕХМАТ, ВМК и Институт информационных технологий. Хотя в этот период мы получили все высшие награды и были оценены государством. Вот здесь они показаны, это и Орден Ленина, трудового красного знамени и знак почета. Достаточно большие трансформации стали происходить начиная с 2010 года, когда был принят указ президента Российской Федерации о создании. Федеральных университетов, и на площадке, наверное, я даже неправильно говорю, путем объединения, по сути, семи вузов, был создан Казанский Приволжский федеральный университет. Следующий слайд покажите, пожалуйста. Вот здесь показаны те вузы, которые в разные годы, в основном это период с 2012 по 2015 год, были объединены. Это Казанский государственный университет, финансово экономический Два пединститута, Татарский государственный гуманитарный педагогический, Елаборский государственный педагогический университет и Академия госслужбы, Казанский филиал Приханова и Камская инженерно-экономическая академия в Набережных Челнах. Вот смотрите, указ был в 2010 году, да, и, а реальное присоединение произошло только в 2012 году, одновременно существовали все ректоры или работали Ректоры, и работал ректор Казанского федерального университета. Ваш покорный слуга, мы э, этот процесс проводили в течение вот полутора-двух лет. И в 2012 году все эти учебные заведения были ликвидированы и стал работать один университет. До этого мы имели несколько ученых советов, имели общий ученый совет, который принимал решение. Поэтому этот этап мы вспоминаем э, как очень интересный этап нашей жизни, да, когда один варил борщ, другой варил уход, третий – плов, и все это потом сели в один очаг. Мы получали достаточно много критики и формировали в этот этап контуры значит, нашего нынешнего университета. Следующий, пожалуйста. Значит, Далее, поскольку предыдущий слайд, если вы внимательно посмотрите, вы могли увидеть, что по сути стал преобладать гуманитарный, социогуманитарный блок, да, то есть ведущие университеты, финансовые академии, финансовый экономический институт, бывший, значит, потом Прихановка и все другие, академии госслужбы. И ну, мы стали таким большим гуманитарным вузом. Но понятно, что гуманитарный вуз не может конкурировать в мировом пространстве как самостоятельной структуры. И поэтому, когда в 2013 году появилась программа 5 ТОП-100, всем известная, значит, то стал перед нами вопрос, а что нам дальше делать и каким образом развиваться. Поэтому было принято решение воссоздать с нуля практически медицинское направление. На базе биофака был создан Институт фундаментальной медицины и биологии. И возник вопрос о а как нам жить без клиники. Поэтому было принято решение уже на уровне субъекта Республики Татарстан, указом его президента, нам были переданы, по сути, три медицинских учреждения, которые составляли основу медицинских учреждений Республики. Значит, по-старому, ну, чтобы было понимание, это одна из клиник была обкомовской больницей еще с советских времен. Все они находятся в центре сегодня, и благополучно работают, находясь в общей сети медицинских учреждений Республики Татарстан. Они вот здесь показаны. Поскольку они находились в центре Казани, это не новые были учреждения, имели собственную историю, но в то же время кампусы, конечно, этих медицинских учреждений и их оснащение было, ну, мягко говоря, не очень хорошим. Следующий, пожалуйста. Также... Поскольку были присоединены педагогические вузы, стал вопрос, а где нам готовить специалистов и какова база практики. И также мы в состав университета приобрели, я именно использую этот термин два в начале лицея, где идет обучение с шестого класса по 11 и буквально в прошлом году в августе, Приобрели школу, которую назвали «Школа университетская» в городе елабуги Это обычная школа, где поступают дети или обучаются дети с микрорайона. Но а два лицея мы набираем по конкурсу. Да, то есть это талантливые дети, победители олимпиад, в основном в области IT-технологии, физико математической и биологического направления. Следующий, пожалуйста. Ну и вот на площадке всего этого имущественного комплекса были сформированы те Структурные подразделения, которые вот вы видите на этом слайде. И нам удалось как-то сбалансировать физико-математический блок, естественно, научный блок и гуманитарный блок. И по контингенту обучающихся на сегодняшний день, и по контингенту преподавателей научных сотрудников. Вот все, что вы видите зелененьким, это вновь созданы структурные подразделения. У нас был Биофак. На его площадке мы создали, или на его основе создали, институт фундаментальной медицины и биологии. У нас был геологический факультет, мы создали институт геологии и нефтегазовых технологий. Ну вот создали университетскую клинику, и институт информационных технологий и интеллектуальных систем, и с нуля создали инженерный институт. Значит, может быть, задать вопрос, а для чего вообще вот вы имели институт ВМК, да, МЕХМАТ, Институт физики, для чего вам понадобился еще Институт информационных технологий и интеллектуальных систем. Значит, это структурное подразделение полностью создано с бизнес-структурами, поскольку основная вариативная часть программ преподается представителями бизнеса. Инженерный институт нами тоже был создан как площадка в начале, хаб, где реализуются или доводятся до логического завершения те разработки, которые делаются в институтах, Естественно, научного блока и физико-математического блока. То есть идет процесс коммерциализации, поэтому опытные производства, модели все были сформированы вначале в инженерном институте, а потом уже передаются, соответственно, потребителям. В гуманитарном блоке практически с нуля путем объединения ряда факультетов был создан институт международных отношений, институт филологии и межкультурных коммуникаций, институт психологии и образования. Ну и вы видите там зелененьким, что дальше. Хочу сказать, что институт – это самое большое структурное подразделение университета. Когда мы объединяли вузы, мы слили туда одноименный факультет. Институт получил статус определенной автономии. Они сами набирают на работу, принимают решения, определяют стратегические направления развития. И если кто-то желает, они имеют и собственные счета. Ну, кто-то имеет из них, кто-то и не имеет. Вот, допустим, Институт фундаментальной медицины и биологии, он имеет, собственную бахалтерию, собственно, считаю, и в пределах действующего законодательства может обладать какой-то части и финансовой автономией. Я почему об этом говорю? Потому что вы, наверное, знаете, что законодательство Российской Федерации не допускает образования дочерних структур в структурах университета, имеющих большую автономию. Да, то есть мы работаем в университете по казначейской системе, то есть мы автономны, мы имеем коммерческие счета, но внутри университета распределение ресурсов идет по казначейской системе. То есть есть централизованная бухгалтерия, и если ты имеешь собственную бухгалтерию, то мы просто по положенную сумму по бюджету перечисляем, а внутри институты уже сами распределяют. Ну и вот, следующее, пожалуйста, то есть имеем мы всего два филиала, это в Елабуге и в Набережных Челнах, Там второй, третий слайд показывали, это были самостоятельные вузы, то есть мы все действующие филиалы, которые имелись до 2010 года, закрыли. У нас вновь созданных филиалов на сегодняшний день нет. Еще раз хочу обратить ваше внимание, они локализуются на площадке самостоятельно ранее работающих вузов. Допустим, Елаборский педоуниверситет, ему более 115 лет, он имеет собственную историю. Политехнический институт набережных Челнах был создан в советское время под строительство Камаз и для обеспечения его э, работы. На сегодняшний день в университете обучается порядка 48 тысяч студентов, из них около 11 тысяч – это иностранные студенты и почти из 106 стран мира. Ну и здесь все параметры наши показаны. Под миллион квадратных метров, точнее 910 тысяч квадратных метров у нас площадей. И вот земельные участки, в том числе один земельный участок отдан под ботанический сад. Здесь тоже все показано. Следующий, пожалуйста. Ну и э, Большой университет, и стал вопрос, что выбрать в качестве приоритетов. Вот они здесь, приоритетные направления развития университета тоже показаны. Значит, ну, биомедицина и фармацевтика. Нефть, нефтепереработка, нефтехимия. Мы живем в ресурсной углеводородной стране и в республике Татарстан тоже есть собственная нефтяная компания. Общая добыча нефти на территории республики порядка 35 миллионов тонн нефти ежегодно, чуть больше, чуть меньше из года в год. Да? И в основном поставлена задача всю переработку тоже локализовать на собственной территории. У нас самые крупные в Европе нефтехимические производства. IT и космические технологии и комплексные социогуманитарные исследования с акцентом на подготовку педагогических кадров. Ну и здесь показаны наши места по прошлому году в рейтингах там, международных рейтингах в тех или иных предметных областях. При выборе приоритетов мы исходили из того, что эти направления должны быть, а, междисциплинарными, то есть давать работу всем другим институтам. И направлением, с другой стороны, они должны быть востребованы бизнесом, властью и обществом в целом. Следующий, пожалуйста. Для работы по приоритетным направлениям была принята собственная модель. То есть выбирался опорный институт, ну вот, в частности, здесь показан, исходя из тематики нашего разговора, Институт фундаментальной медицины и биологии, а дальше... Те или иные лаборатории или кафедры, которые локализовались в других институтах, они получали заказ именно от опорного института, и э, подчинение у них было двойное. То есть по заказу они относились к институту фундаментальной медицины и получали оттуда денежку. На приоритетное направление мы выделяли ресурсы, а образовательный процесс вели и в собственном институте тоже. В целом, вот такой подход позволил нам выстроить достаточно неплохую инфраструктуру и концентрировать или сфокусировать на приоритетных направлениях работу всего университета. Значит, директора опорных институтов по приоритетным направлениям, были, им был придан статус проректора, поскольку ну, в основном на 0,25-0,5 ставки они работали проректорами, а основной, конечно, работали вот по приоритетам и своих, локализовали в своих институтах. Значит, вот здесь написано Open lab. По приоритетному направлению мы начали думать, а как нам их развивать? В самом начале я вам говорил, что университет стал в какой-то степени чисто гуманитарным университетом. Мы изучили опыт наших партнеров, как внутри страны, так и за рубежом, которые развивались по этим направлениям, посмотрели, какие лабораторные комплексы они имеют, и, в принципе, закупили все это оборудование. Слава Богу, у нас были определенные ресурсы по программе развития федеральных университетов и по программе 5 ТОП-100. И в основном все эти ресурсы сконцентрировали, как я уже говорил, на приоритетах. Закупили оборудование, сделали инфраструктуру, дальше стал вопрос, а кто там будет работать и откуда взять людей. Мы сделали открытый конкурс, значит, ну, примерно звучал так, если простыми словами. Кто хочет прийти к нам и работать, мы создадим все условия для реализации ваших амбиций. Да? Ну вот Приехали достаточно большое количество разных людей, это не только иностранцы, в основном это наши соотечественники. И очень много было молодых ребят. Я им говорил примерно так, вот тебе 25-30 лет, ты кандидат в наук или доктор наук, ну вот когда ты еще станешь директором института или получишь право самостоятельно формировать собственной школы, и э, получишь возможность реализовать собственные амбиции. Вот вы нас, молодежь, все критикуете, ну вот вам карты в руки, пожалуйста, докажите, что вы чего-то в этом мире стоите. Причем, поскольку мы не являемся чисто альтруистами, мы говорили, вот для нас, ваша лаборатория, вот темный ящик, вы скажите, пожалуйста, что вам нужно, какие ресурсы, да, а в конце мы вам определим, те параметры на выходе, которые бы мы хотели от вас получить. Но в основном, поскольку программа 5 ТОП-100 была ориентирована на международную конкурентоспособность, в основе которого лежат там приведенные параметры по публикационной активности, по зарабатыванию денег как за счет НИОКР, так и общих доходов, мы исходили из того, что если все, что нам молодые люди предлагают, востребовано, то их результаты научных исследований должны а, либо публиковаться в хороших топовых индексируемых журналах, либо за эту штуку им кто-то должен платить. А если их не публикуют и им не платят, причем как государство, так и компании, то мы говорили: извините, ребята, ваши амбиции они на сегодняшний день, может быть, и очень важны для вас лично, но они пока не востребованы никем. Ни обществом, ни государством, ни бизнесом. Поскольку вот желание. Что-то сделать должно быть подкреплено возможностями, мы эти возможности вам даем. Но э, востребованность тоже должна быть подкреплена тем, что за ваш продукт кто-то готов платить, или ваши результаты, если носят фундаментальный характер, кто-то должен публиковать. Таким образом, было открыто более 100 лабораторий, и э, мы практически не проводили э, администрирование, Кроме вот конечных результатов, то есть во сколько люди приходили на работу, никого не интересовало, чем они занимались там. да, Мы сделали круглосуточный доступ к этим лабораториям и, по сути, обговаривали заранее, сколько кому ресурсов нужно и практически всех обеспечим. Да, и на 3-4 год лаборатория должна была выйти на самоокупаемость. Дальше возник вопрос, как все это транслировать в образовательное пространство и в на третий-четвертый год работы мы в качестве KPI им поставили так, что они должны начать преподавать как минимум на 0,25 ставки. Поскольку все, что нарабатывалось, должно было кому-то передаваться. Но и программы тоже должны были быть востребованы. Да? То есть на них должны были записаться студенты. Вот у нас была такая ситуация, когда по робототехнике разработали очень интересную программу ⁇ бизнес востребованность ⁇ проявлял но а, разместили мы то есть подняли его на магистерский уровень но а, айтишники никто не пошел после окончания бакалавриата все сказали так мы сейчас так хорошо зарабатываем зачем нам нужно еще учиться а вот как только его опустили на уровень бакалавриата так запись пошла то есть люди э, первые годы обучения проявляют очень большой интерес к робототехнике к интеллектуальным системам а когда ты уже 4-5 лет отучился, ты уже начинаешь понимать, как сформирован рынок этих услуг, и идешь просто работать, да? раз тебе хорошо за это тем более платят. Зеркальные и взаимодополняющие лаборатории в основном это для работы с нашими партнерами, Зеркальный это прототип, один к одному повторяется то, что есть у наших в основном зарубежных партнеров, а взаимодополняющие тоже понятно, по названию мы обговаривали, кто что покупает, поскольку ресурсов никогда не хватает, да? то есть... Мы говорили, часть исследований проводим в одном университете, а часть проводится у нас, часть в третьем университете. Таким образом, нам удалось сформировать кооперационные связи. Вот сейчас очень много говорят о формировании консорциумов в рамках программы 2030. Вот, а мы это сделали вынужденно, еще раз говорю, из-за недостатка специалистов в тех или иных приоритетных направлениях, ну и недостатка ресурсов. Следующий, пожалуйста. Вот за последние 10 лет нам удалось привлечь достаточно, ну, по российским меркам, большую сумму, более 32 миллиардов рублей, и в основном это вот на реализацию приоритетов. Ну и дальше создано сколько лабораторий, центров превосходства, тоже все здесь представлено. Мы стали участником практически всех федеральных программ, которые были объявлены в Российской Федерации. Ну и здесь основные гранты ⁇ это 218 и 220. Цифры тоже здесь приведены. Я надеюсь, вы э, знаете, что для работы э, с крупными компаниями были инициированы государством э, так называемый грант по постановлению 218, который явился очень ну, таким э, связующим звеном между компаниями и э, между научными центрами и университетами. Следующий, пожалуйста. Ну, а здесь вот представлена широта предметных рейтингов, где мы представлены, позиции тоже есть. Нам, конечно, в позициях очень помешалось изменение названия. Да, когда мы стали Казанским Приволжским федеральным университетом, из поисковиков Казанский государственный университет просто ушел. То есть такое ощущение было, что вот он жил-жил там, лет, да, потом раз и исчез. Это примерно, я всегда привожу пример, когда девушки выходят замуж, меняют фамилию, и поисковики, их одноклассники практически найти не могут. А если дважды поменять фамилию, то тем более. И здесь еще появилось название аббревиатуры Приволжский. Кто-то нас называет Приволжский федеральный университет, кто-то Казанский федеральный университет. Тем более сейчас есть сокращение КФУ, это и Крымский федеральный университет, да. Поэтому мы вот в названии стараемся... Все пункты учись. Хотя в английском языке, если вы переведете приволжский, то это «Волга-Риджин». Э, да? И нам задают партнеры вопрос. Так вы федеральный все-таки университет, либо региональный университет? Вы кем сейчас стали -то? Вот сейчас у нас выбор, траектории участия в 2030. Там, с одной стороны, как исследовательский университет, с другой стороны, как э, университет, оно, э, способствующий территориальному развитию. И мы никак не можем в университете определиться. Поскольку по статусу федерального университета мы работать должны и в указе президента, и в федеральном законодательстве, да, мы должны работать на округ. То есть это по сути территория, но это не субъектовые территории, да. А по всем показателям мы проходим по исследовательскому треку. Поэтому, этот, ну вот, вы видите, как росла представленность в предметных рейтингах, но и вот в области сельскохозяйственных наук, но тоже мы здесь представлены, тоже шанхайский рейтинг. Следующий, пожалуйста. Здесь широта чуть больше в КОЭС, все-таки КОЭС ориентирован на больше классического университета, каковым, по сути, мы и являемся. Ну вот два приоритета в области education мы в сотне предметных рейтингов в 90-й позиции занимаемся, и вот нефтегазовое дело тоже. По education в образовании мы в сотню входим по Таймсу, а по КУЭСу вы видите позиции 101-150. Ну, как классический университет, по широте представленности в предметных рейтингах, как все это менялось, тоже вы видите, мы четвертой позиции, 16-й, стали да, в старых предметных рейтингах присутствуем. Ну и институциональный рейтинг тоже наверху, он тоже как бы показывает правильность выбранных приоритетов, как мы считаем, поскольку мы движемся в нужном пока направлении. Следующий, пожалуйста. Ну и поменялась модель развития университета. Вот всегда в истории наука и образования в разные периоды, я об этом говорил, период императорской все-таки наука была в большей части представлена. В советское время образование, Но ну мы считаем примерно вот 50 на 50. 16 по... Текущий момент, вот появились инновации, под инновациями мы все-таки понимаем вопросы трансфера технологий. Да? И для этого были созданы те площадки, которые вот внизу. То есть лицей для нас это не просто площадка, где мы готовим под себя талантливую абитуру. Это и площадка для отработки педагогических технологий, с одной стороны, это и площадка для практики наших студентов. У нас, если вы зайдете, там два стал преподавателя и студента, он совмещен. То есть преподаватель может стать уйти по телефону поговорить. Студент должен сразу продолжить эти занятия. Тем более сейчас разрешили, уже со второго курса у нас все этапы проходят студенты. То же самое для нас клиника, это тоже научный центр, да, и в то же время это база практики. Больница у нас большая. Примерно на 900 стационарных мест сейчас мы довели до этого параметра. Работают порядка 2000 медицинских, медицинских работников. И мы вынуждены были развернуть ковид-госпиталь тоже на своей территории Довели его до 100 стационарных койко мест и, соответственно, оснастили. Ну и дальше вот, все, что мы делаем, мы оцифровываем и достаточно... Без особых больших проблем мы перешли вот в период пандемии к дистанционной системе образования. Сегодня у нас идет гибридная система, я думаю, она таковой и останется, даже когда все ограничения будут сняты. Ну и достаточно большое количество разных, разных центров переподготовки имеется на сегодняшний день. Мы их тоже используем как центр трансфера, поскольку в процессе переподготовки мы узнаем, а что же сегодня нужно действующим педагогам, действующим врачам, государственным служащим и нашим бизнес-партнерам. И пытаемся все это сразу перенести на первичные программы подготовки. Следующий, пожалуйста. Ну и вот э, у нас набран тренд, основные тренды здесь и промышленной революции показаны мы должны поменять и содержательную часть, связанную с научными исследованиями и с образовательными траекториями. Следующий. Ну и вот э, последняя новация, которая вот в этом году начала уже реализовываться, значит, мы получили от Республики площади почти 19 тысяч квадратных метров. Кто-то, если на самолете прилетел, видели это. Здания, которые были под WorldSkills построены, под технопарк собственный. Сейчас мы доводим нормативные документы до этапа возможности использования всех этих площадей, поскольку нам все говорят, нужно формировать новые рабочие места, но как только мы начинаем это делать, на своей площадке возникает вопрос, а каким образом нам пускать туда разные МИПы, да, резидентов, поскольку каждая передача в аренду требует там, полугодового в минимальном случае согласования. Ну какой же бизнес будет там по полгода ждать, пока ты получишь соответствующие документы. Поэтому вот сейчас мы этим делом занимаемся. И э, второе, вот здесь показан как раз участие в университете Дмитрия Николаевича Чернышенко, э, там, два с половиной месяца назад на нашей территории, когда было принято решение сформировать так называемый карбоновый полигон и карбоновую ферму. Я думаю, наш ботанический сад при формировании карбоновой фермы примет активное участие, поскольку это как раз связано и э, с темой непосредственно его работы, и э, я надеюсь получить какое-то финансовое подкрепление. Следующий, пожалуйста. Ну, а это наше общежитие, спортивные комплексы. Нам было передано один из спортивных объектов. Точнее, мы сегодня имеем один спортивный объект, и часть из них были переданы после проведения универсиады. Ну и деревня универсиады в основном тоже была передана Казанскому федеральному университету и Академии спорта. Основной блок это наш. Поэтому мы до последнего времени были одним из университетов России, которые достаточно хорошо были обеспечены общежитиями. Конечно, на сегодняшний день из-за. Достаточно большого притока иногородних и иностранцев, нам уже где-то около 2000 мест в общежитиях не хватает. Нам, конечно, и потребовалось восстановление всей старой инфраструктуры общежития тоже, которая находится в городе. Следующий, пожалуйста. Ну и здесь наши лицеи были признаны топ-лучшими и в этом году. да, И мы с сентября, наверное, запустим детский садик который мы назвали «Мы вместе», это тоже садик необычный. Это садик для работы с детьми с аутическим спектром расстройств, для наших психологов, медиков. Это тоже такая научная база по отработке технологий в области социализации детей. И дальше, конечно, станет вопрос, а после садика кто с ними работать будет. Да? Поэтому вот мы превратили наши школы, садики – и наши лицеи, такой, знаете, центр отработки. Когда я использую этот термин, всегда мне журналисты говорят, вот у Гафорова там дети – это объект исследования, больные пациенты тоже объект исследования, но если мы так в университете подходить не будем, то ничего нового мы не разобьем. Вот сегодня стали очень насущные вопросы поведения детей, их психологические как бы, состояния, Многие связывают это и с пандемией, и с переходом на цифровые технологии, хотя с этим можно согласиться только, наверное, косвенно. сколько мы некоторые вещи, свойственные советскому этапу развития в области педагогических наук полностью отвергли в свое время, и просто мы же с вами историю тоже в семнадцатом году убрали все, что тот, того периода касалось, да, в 90-е годы сказали, мы все разрушим и новый мир построим, и вот сейчас как бы мы... Я не зря показал кривую по развитию университета. Вот все, что поднималось там до 2017 года, потом вышло на стагнацию. И мы считаем по измеримым показателям, что с 2010 года все-таки мы этот трек набираем пока позитивный. Следующий, пожалуйста. Ну и вот этот слайд всем нравится, но я все-таки хочу перейти теперь к вопросу нашей темы и скажу, вот не зря я вам привел исторические разные периоды развития университета, вот то же самое происходило с ботаническим садом. Вот мы собрались и как бы у нас по поводу 215-летия нашего ботанического сада. Мы уже в 1830 году, точно так же, как вот Казань считается центром востоковедения, да? в 1854 году все отсюда загрузили, отправились в Санкт-Петербург. с тех пор восточный разряд нам удалось восстановить только в 2015-2016 годах. Да, мы по крупицам, когда все начали собирать, и вот объединили исторический факультет, там создали институт международных отношений. То же самое с ботаническим садом. Значит, поскольку в самом начале ботанический сад был сформирован вот здесь, на территории нашего университета, где сейчас находится у нас библиотека и астрономическая обсерватория дальше сказали мест не хватает <как> все это бросили и приобрели территорию где сейчас находится зоопарк значит все начали развивать но ну и уже в 1900 по моему 30 х годах я вот здесь мне написали но я все-таки так, примерно в этот период гор исполком все это сказал хорошую университету и забрали под город, и вся связь прервалась. И только в 1980-е годы было принято решение заново попытаться возродить ботанический сад и э, нашли территорию, где сейчас располагается, но территория была очень большой. И э, в 2013 году Поскольку, представьте, город развивается, и в центре города находится территория, которая, как считалось, не совсем эффективно используется, нам увеличили в течение года в 11 тысяч раз налог на землю. Мы должны были под 10 миллионов в год платить налог на землю. Соответственно, мы посоветовались, и на части территории по федеральному проекту сделали коттеджный городок для сотрудников университета, и сегодня там... Обустраивается эта территория, уже все домики построили, 137 коттеджей, молодые специалисты получили в основном. Это закрытый университетский городок, и рядом вот 4 гектара нам удалось сохранить и обустраивать эту территорию. Я думаю, вы сами увидите, я не буду давать оценку, но и наша задача превратить эту территорию в новый научно-просветительский образовательный центр. Чтобы он работал и на город, и, конечно же, имея достаточно большой контингент молодых людей, чтобы он популяризировал все, что мы делаем в этой области. И у нас две такие площадки. Это одна площадка – это территория обсерватории в сторону Зеленодольска. Отсюда находится где-то 20 километров на расстоянии. Там тоже обсерваторию мы будем 120 лет праздновать в сентябре этого года. Это уникальная территория. Но а поскольку сегодня полностью засвечено небо, там изыскание или проводить наблюдения дальнего ближнего космоса практически невозможно. Мы там построили планетарий большой, собственный, и а, обосраем сегодня эту территорию и хотим ее сделать просветительским центром для физиков, химиков, астрономов, биологов, в том числе. И часть карбонового полигона тоже будет размещаться на этой территории, поскольку Инфраструктура позволяет все это делать. Там же мы строим общежитие для студентов, чтобы они там не просто посещали, а чтобы могли достаточно длительное время находиться. Это будет, поскольку он рядом с казани тоже превращен в определенный Сириус. Там территории, конечно, намного больше, но и часть мы договорились с руководством ботанического сада что часть территории тоже будет им там отдана. То есть у нас такая будет распределенная система. более того принято решение, пока ректором еще не все воспринимают это. вы знаете, что у нас цифровые технологии сквозным образом должны проходить через все образовательные программы да, и каждый должен уметь работать на компьютере в той или иной степени. Но мы поставили задачу полной биологизации системы образования в Казанском федеральном университете. Независимо от того, филолог ты, математик или айтишник, или химик. Да? Поскольку мы считаем, что вот биологическая неграмотность, она в том числе отражается и на сегодняшнюю нашу обыденную жизнь. Есть специальные программы по финансовой грамотности. Минфин Российской Федерации да, внедряет что-то и сразу... Программы. Вот Мы в университете, начиная от наших лицеев, детских садиков, будем внедрять эту программу. И, конечно же, здесь ну, вот, существенная роль будет отдана ботаническому саду, его руководству, как они э, сумеют реализовать эти постановочные электронные задачи. Вот, наверное, все, что я хотел сказать. Ну, в завершение хочу пожелать вам. Во-первых, поблагодарить вас, что вы э, в непростое время нашли возможность приехать, собраться. Да, мы сейчас с ректорским сообществом, когда собираемся, всегда с ностальгией вспоминаем наши обычные, казалось бы, встречи. Вот мы совет ректоров, Виктор Антонович, когда собирал, мы говорим, ну сколько каждый квартал собирает, ну о чем там, да? каждый раз вот есть компьютеры. А вот сейчас, знаете, каждая такая встреча, она как уникальный нами рассматривается, поскольку дает нам возможность пообщаться, обсудить, поговорить поплакаться, в конце концов, друг другу, обсудить те или иные проблемные моменты, которые всегда, к сожалению, в жизни бывают. Ну и хотел бы, чтобы воспользовались моментом, посмотрели Казань, музейные комплексы, изучили университет. И если удастся наладить горизонтальные связи, да, наверное, это было бы тоже хорошо, поскольку мы бы в этом случае работали... По принципу взаимного дополнения. У каждого из вас есть уникальные собственные разработки, которые можно было бы, наверное, масштабировать по всей стране. И когда есть такая ассоциация людей, нацеленных на единую конечную цель, тогда, я думаю, многие препоны можно решить. Ну и самое главное, желаю вам всем здоровья и удачи по жизни. Спасибо вам извините за долгое вступление. Спасибо, Ишад Равкадыч, за информацию, такую глубокую содержательную информацию об университете, о планах, о деятельности. Действительно, университет на сегодняшний день работает во всех направлениях и благодаря руководству находим поддержки в различных направлениях, в том числе и вот... Деятельность, скажем, специфичная, кажется людям, ботанические объекты тоже интересны и находят свое место. Для дальнейшего слова предоставляю слово да, председателю Совета отделения Урал-Павловых ботанических садов России Шигапову Зиннур Хайдаровичу. Хайдарович, пожалуйста. Хайрликен, сумат Ильшат Дуслар, Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги. Ну, в этом историческом зале сейчас выслушали, конечно, ошеломляющий доклад об ошеломляющем, впечатляющем развитии Казанского государственного, сейчас Казанского федерального университета. И интересная история, интересное историческое развитие. И для меня, конечно, особенно еще было впечатляющим это э, последнее Десятилетие взрывного развития федерального университета, и, конечно, мы, коллеги, это следили, смотрели, что-то пытались брать себе образ, как образец. В УФЕ тоже вот сейчас создан УФИМский федеральный исследовательский центр, тоже мы вот, наш ботанический составе это федерального сельского центра. Создали Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, ну, который должен стать таковым. И, конечно, еще, Травкадыч, то, что вы показали вот, симбиоз таких разных направлений наук, что это можно все вместе в одном учреждении собрать, и не мешая им, но в то же время получая вот такой эффект развивать, это дорогого стоит, и вы показали, что это реально работает. Хотя, когда начинались вот эти все процессы, конечно, были большие сомнения, эти сомнения и сомнения остаются где-то там, где... Вот такого рода э, реформы идут или начинаются только-только. Поэтому э, впечатляем и гордимся вот, вашими достижениями. И мне хочется сказать, что, вот, слушая ваш доклад, мне стало как-то ну, удовлетворительно, что Ботанический сад находится, ну, как принято говорить, под крылом сильной компании, то есть в составе такого сильнейшего федерального университета с мощной наукой, мощным образованием, Мощные технологии и, понятно, финансы мощные, и, конечно, можно только по-хорошему позавидовать и э, понимать, что, наверное, будущее э, ботанического сада Федерального университета, оно светлое, и они уже развиваются и дальше будут развиваться семимильными шагами. Это, я думаю, сегодня мы тоже увидим, но мы уже заочно знаем, что э, там идут большие процессы и идет большое развитие и очень разумно вот, распорядились Шатровкадыч говорил о территории то есть чтобы быть ботаническому саду успешным и полезным не обязательно иметь очень большие территории я и Шатровкадыч вспоминаю 2011 год когда здесь проходила сессия совета ботанического сада Урал и Поволжья мы с вами встречались и как раз только-только начиналась вот эта история развития федерального университета и достаточно вы правильно но жестко ставили вопрос а вот что такое ботанический сад? какое его место в федеральном университете в Казани, в Татарстане, в целом в обществе? Что он может дать? Что он должен дать? И что в первую очередь мы сами вот как вы сегодня тоже об остальных говорили, что в первую очередь ботанический сад, сад сам должен выработать свою линию деятельности и показать, чем они могут быть, чем ботанический сад может быть полезен для общества, для государства, для университета, для образовательной системы, для науки и мне очень приятно вот сейчас, по прошествии 10 лет, сказать, что, что вы общий язык нашли, и вы правильно поставили цели и задачи, и правильный формат работы, мне так кажется, взаимодействие и управление, и вот этим вот э, красивым небольшим подразделением, которое, конечно, достойно нашло свое место и прекрасно развивается, и прекрасное будущее у этого ботанического сада Вспоминая развитие Совета ботанических садов, я хочу чуть-чуть тоже сказать исторический момент. В 50-х годах прошлого века Академия наук Советского Союза стала организовывать научно-координационные советы по самым различным направлениям наук. Одним из первых таких советов, которые назывались «проблемные советы», это был совет по интродукции и акклиматизации растений. То есть Совет ботанических садов – это и есть научный совет по акклиматизации растений. Решение о его создании было принято в 1952 году на Всесоюзном совещании в Главном ботаническом саду Академии наук СССР. И Проблемный совет так и назвали «Совет ботанических садов СССР». Он взял на себя функции главного координатора и организатора системы интродукционного учреждения. К тому времени в Советском Союзе было около 70 ботанических садов и дендрариев. В совет вошли и сады Уралы-Поволжья, в Уфе, Свердловске, Куйбышеве, Саратове. Центральный совет в 1960 году, 1960 году реорганизовал управление интродукционной системой, то, что только из центра работать было невозможно, и образовал региональные советы по таким крупным экономико-географическим областям. Созданы были советы ботанистов в Ташкенте, Киеве, Минске, в Риге, в Тибилиси и в Новосибирске. Это как раз и был наш совет для огромной территории от Урала до Дальнего Востока. Но это тоже был слишком крупный совет, поэтому в 1964 году этот совет он назывался Восточным. Восточный совет, который базировался на Новосибирске, совет ботанистов садов Урала, Сибири и Дальнего Востока, был разделен. И решением Центрального совета и бюро отделения общей биологии Академии наук СССР был организован совет ботанистов. Ботанических садов, Уралы и Поволжье. То есть вот наш региональный совет, как региональный, берет свое начало с 1964 года после выделения из Новосибирского совета. Но, тем не менее, территория, охватываемой деятельностью нашего совета, оказалась очень значительной. Это много сотен тысяч квадратных километров. Она расположена в разнообразных условиях. На юге лежат сухие степи, на севере тайга или сатундра. По Волжье расстилается бескрайнее равнина, а на Урале проходит горная Цепь. Но в то же время эта территория объединена наличием общих неблагоприятных климатических факторов, высоким уровнем континентальности. Во всех частях региона растения страдают от зимних холодов, от контрастных температур весны. урало поволжский регион объединяет и относительно бедный ассортимент используемых растений, используемых в культуре видов растений, что объясняется и особенностью климата и специфика исторического развития отдельных его территорий. Особенно это касается декоративных культур. Их разнообразие, ассортимент возделения значительно уступает западным регионам страны, не говоря уже о южных. Исходя вот из этих специфических особенностей и сформировалась интродукционная область – Урал и Поволжье, и был создан региональный совет. Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук – в соответствии с решением отделения общей биологии РАН стал и является и сейчас Центральной научной организацией по координации бота... важных ботанических проблем в огромном регионе Российской Федерации. И тогда Совет возглавил член-корреспондент Станислав Александрович Мамаев и в течение четырех десятилетий он возглавлял и был главным координатором интродукционной науки на Урале. При его участии сформировалась большая сеть ботанических садов и дендрариев крупного региона страны. В 1964 году в Совет входило всего лишь 6 ботанических учреждений. Это, собственно, вот Уральский ботанический сад, Ботанический сад Уфе Башкирского филиала Академии СССР, Ботанический сад Куйбышевского педининститута, Ботанический сад Каратов, Саратовского госуниверситета, Пермского госуниверситета и Казанский зооботанический сад. 1972 года началась активная деятельность по проведению ежегодных выездных заседаний. Это была идея Станислава Александровича, и эту идею мы продолжаем и по сей период, вот за исключением прошлого года из-за известных причин. Мы каждый год проводим выездные сессии в одном из таких городов. И вот в Казани это была, я уже говорил, в 2011 году такая сессия. И такая сессия должна была быть... В 2021 году, вот, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и прошлогодний Самарский совет у нас перешел на этот год, и вот мы, к сожалению, здесь проводим сессию, но немножко в видео виде уже, но как юбилейное мероприятие. Но представители, руководители основных, э, наиболее активных ботанических садов регионального совета находятся здесь, в этом зале, и селены бюро, и э, представители всех основных ботанических садов. Постепенно в Совет включались новые учреждения. Среди них в период 70-х-80-х -70 годов можно отметить ботанический сад вот, Уральского госуниверситета Свертловске, дендрарий Саратовского, не сельскохозяйства, дендрарий Волжского, Камского госзаповедника, где мы завтра будем, Дендрарий Марийского политехнического института и ботанический сад Казанского госуниверситета. В настоящее время в состав. Советы ботанических садов Уралы по Волжье входят 35 членов. То есть было 6, стало 35. То есть результат в развитии регионального нашего ботанического сада, он тоже впечатляющий. Хочется отметить, что вот из этих 35 членов Совета, 6 – это учреждения Татарстана, Казани и Татарстана то есть тоже львиную долю и общем, активных членов в нашем совете играют это казанцы и татарстанцы, чему тоже мы очень рады. И когда проходят все э, совета здесь, конечно, вот, э, тяжеловато бывает посетить и воспринять все то татарское гостеприимство по всеми тем шести учреждениям. Но ботаники – народ сильный, поэтому мы все это выдерживаем. Поэтому я поздравляю всех, Члены нашего совета, всех участников, всех гостей. Конечно, в первую очередь Казанский федеральный университет, университет и его жемчужину, ботанический сад, учебно-производственный центр, его статус в составе Института фундаментальной медицины и биологии. Прекрасная дата и прекрасная история. Да, история, еще неизвестный, что об этом будет, наверное, говорит. она очень разная, были вообще периоды, когда как такого ботанического сада не было, но, тем не менее, сама история, она вот, включает в себя вот этот более чем 200-летний период. И этим тоже вы отличаетесь от... То есть вы старейший ботанический сад, исторически старейший. И, конечно, вот этот период уже с 1985 -го года, когда идет современный период, и мы видим, что идет развитие и в период федерального университета, и вот когда пришел уже новый молодой руководитель, Неозладиевич, все это мы... на наших глазах идет бурное развитие ботанического сада. Казанский федеральный университет. С этим мы вас поздравляем и желаем ну, дальнейших больших-больших успехов. Для этого у вас есть все возможности. Татарстан знаем, Казань знаем, Казанский федеральный университет знаем, хотя говорит, у нас название меня, менялось, там и аббревиатуры разные. Но ну, на самом деле, когда вот эти рейтинги, там вещи выпадают, надо за ними следить, и приходится так подсказывать, что мы и те, и те, и те, это мы, и все заслуги это наши общие, не делиты на всех. Поэтому я вас поздравляю с теми успехами и хотел бы, чтобы много времени не занимать, вручить почетную грамоту Совета. Это высшая награда нашего регионального совета. Почетная грамота награждается Ботанический сад Казанского федерального университета за большие успехи в развитии биологической науки, внедрение ее достижений в практику, создание современной научной базы и крупной коллекции растений, активно используемых для образовательной и просветительской деятельности и научных исследований по интродукции растений и декоративному задовольству. Мир я желаю вам успехов и поздравляю уже теми успехами, которые у нас есть. И, конечно, я сегодня не могу отметить еще одного, точнее одного человека, специалиста, ветерана университета, ветерана ботанического сада. Ну, я знаю, что он немножко приболел и не присутствует, но я могу сказать вот, в присутствии уважаемого ректора, что и Татарстану, и Казани, и ботаническому сообществу университет повезло, что у вас есть такой специалист, как Максим Сергей Владимирович. Конечно, во многом, не преувеличивая, не переоценивая его вклад, развитие и историческое развитие вот, последних десятилетий ботанического сада и настоящие ботанические сады, и его будущее связано с этим истинным ботаником, интродуктором, преданным своему делу и очень большому специалисту, профессионалу вот, ботанического интродукционного дела. Он, наверное, единственный профессионал, который универсальный. Обычно в вот ботанических садах, Хадович, но специалист достаточно узкой крови. И Оранжерейщики, дендрологи, цветоводы, или даже по более узкой группе растений, а Сергей Владимирович специалист по всем группам растений. Вот он у к нам приезжает, он по оранжере очень много замечаний дает, по территории, по э, дендролазическим коллекциям, по цветоводству. То есть вот такого специалиста, ну никого не хочу обижать, нигде нет, ни у кого нет, у меня вот бацуда такого нет. Поэтому с этим я вас поздравляю, я поздравляю его. Цените его, берегите его, чтобы он был жив, здоров и долго-долго работал. Ему можно и зарплату не платить, он работает, работает, работает. Я... и работает. Такие люди бывают. Поэтому благодарность от имени регионального совета объявляется Максимову Сергею Владимировичу за большой вклад в развитие ботанического сада Казанского федерального университета. Ну, Я прошу директора. Спасибо большое за приглашение, спасибо большое за организацию сегодняшнего мероприятия, ну и мероприятий, которые будут еще в последующие дни. Всем желаю успешной, приятной, полезной работы, общения. Правильно сказал уважаемый ректор, мы, конечно, соскучились вот по такому очному личному общению. Спасибо, всего самого доброго, успехов вам, удачи. Спасибо, Денур Хайдарович, в первую очередь, как говорится, э, за то, что действительно э, сумели найти время и приехать, и организовать все это мероприятие. Э, от Регионального совета получили э, действительно награду. Очень приятно, спасибо большое. Э, коллеги, с вашего разрешения я... То же самое. Исторических аспектов много. Мы с вами еще на протяжении самого семинара с вами будем на круглых столах разбирать различные вопросы. С вашего позволения давайте я расскажу о моменте, который, наверное, на сегодняшний день прозвучал, наверное, в самом наименьшем количестве, то есть и в публикационной активности, и в докладах практически не было. Это та история, которая была начата с 1985 года, как Решат Равкадыч отмечал, на новой территории новый ботанический сад уже при Казанском государственном университете после тех перебытий, которые, скажем, были еще с императорских времен, и по-всякому они решались и длились. На сегодняшний день у нас ботанический сад – это учебно-производственный центр Института фундаментальной медицины и биологии. Фактический адрес у нас находится на территории города Казани в Советском районе по улице Зерокля, сегодня где мы с вами будем все. Общая площадь территории 3,4 гектара. Это та площадь, которая активно используется для формирования коллекционных участков, экспозиции учебно-образовательного процесса, научно-практической лаборатории, оранжерейного комплекса и, конечно же, участка по просветительской деятельности. Дата создания официальная 18 января 1985 года. Совет министров тогда с руководством еще Казанского университета приняли решение, что ботанический сад Казанскому университету нужен, и он будет как дополнительным структурным подразделением полностью соответствовать требованиям и пожеланиям, ожидаемым от университета, как от высшего учебного заведения. Но ну, э, структура на сегодняшний день, э, так как у нас э, общая работа идет, скажем, по э, ботаническому саду содержание у, э, коллекции, мы, скажем, сейчас те штатные единицы, а научно-просветительская работа, как говорил Шатровкачев, говорил, у нас открытые лаборатории и ассимиляция вот с другими вузами, с, друг, с другими институтами нашего вуза, э, возможность работы вести научно-исследовательскую работу наших сотрудников на территории ботанического сада, оно, конечно, э, с каждым годом э, варьирует, и эти научные проекты э, имеют свою актуальную группу научных деятелей, они как бы развиваются и работают на площадке ботанического сада. 1985 год ⁇ вот как раз год возрождения на новой территории, как бы озвучил, в советском районе. Здесь первым директором назначается Чернов Юрий Николаевич, и он вот набирает свою команду, которая плодотворно начинает вести работу по развитию ботанического отдела в УЗИ, тогдашнем Казанском государственном университете дальше, скажем, период вот этот 1985 по 2003 года, он настолько сложный, там и перестроечные времена, там и много раз меняется концепция, скажем, подход к образовательным процессам не только ботаники, а по всему учебному циклу, поэтому до 2003 года у нас идет развитие таким образом, что сельскохозяйственное направление по амаранту очень хорошо развивается, то есть есть научные доклады, диссертации, все работы, публикации, и все это было направлением сельского хозяйства. Вот с 2003 года можно сказать, что ботанический сад начинает формировать функцию. Генетического генофонда э, растительностей, которые за счет интродукции должны содержаться в коллекции ботанического сада. На этот год первой коллекции документированные появляются 233 таксона, э, и ботанический сад располагает их на открытой э, незащищенной территории. С 2009 года по 2019 год э, начинается закладка дендрарии. Вообще, дендрарий, сам закладка дендрария изначально, как полагается, ботаническим садам, задумано было, что нужен дендрари, где будут расти интердуценты, адаптированные растения, все нормально. В 2011 году при формировании нового вуза в Республике Татарстан Казанского федерального университета появляется стратегия развития ботанического сада, которая подразумевает под собой, скажем, некую уникальность для данного ботанического сада. Принимается ученым Совета Института фундаментальной медицины и биологии решение, что необходимо создать э, ботанический сад террасного вида, что соответствует только э, южнопобережным э, территориям и горным территориям, где действительно террасы это ощутимы. Э, данный участок располагал всеми э, удобствами в том плане, что климатические особенности э, очень даже содержательны и хороши для интродуцируемых видов. Здесь начинается масштабная работа по закладке ландшафта первые годы, а по дальнейшему уже схематически разработанный проект, он идет и с каждым годом внедряется. И вот в 2019 году была высажена последняя культура для закладки того дендрария, который необходим был для нашего ботанического сада для проведения общей образовательной, научной исследовательской и рекреационно-досуговой деятельности. Вот как раз э, вспоминая дату 2011 год, сессии ботанических садов Урал и Поволжье. Э, здесь, э, что символично было, дерево дружбы э, было высажено. Э, спустя, грубо говоря, 10 лет мы с вами сегодня посмотрим, э, каких результатов, э, как говорится, мы достигли, берегли как зеницу ока, э, чтобы показать через спустя годы, э, что мы вас всех любим, признаем и с уважением относимся к каждому саду, который принимал участие в развитии и восстановлении ботанического сада Казанского федерального университета. На сегодняшний день учебно-производственный центр ботанического сада при Казанском федеральном университете образуется в 2013 году. То есть мы его тоже фиксируем как историческую нашу дату. Здесь стратегия развития утверждается руководством ВУЗа принимается полномерное решение по дальнейшему развитию. И вот как раз с, этих, с этой даты можно считать, что в Казанском федеральном университете появляется ботанический сад, который должен содержать тропическую оранжевию. Для создания тропической оранжереи проводится ремонтно-строительная работа, восстановительная работа здание и сооружений, инженерная сети. по новой закладывается весь этот тепличный комплекс. И благодарю членов Совета Урала и Поволжья, которые, как говорится, оказывали в этот момент интенсивное содействие и помощь в формировании коллекции тропийских оранжереев. Чуть дальше я обозначу эти все как бы, моменты, и уже мы при работе с вами непосредственно на территории ботанического сада будет возможно оценить, в каком состоянии коллекции и в каком виде все эти растения. 19 год. Открытие субтропической оранжереи. Здесь, для того, чтобы содержать субтропическую оранжерею, необходимо было предусмотреть новые инженерные сети в системе отопления. Принято решение, что новый блочный модульный котельный это независимо от города, все свое. И э, реконструкции площадки, как бы они все были выполнены на протяжении двух 3 лет. Очень, э, скажем, такие сжатые сроки, но э, действительно эффективно использованные сроки, которые нужны были для общего развития. 2020 год. Появляются новые экспозиции, вот как раз то, что говорилось, биомедицина – это одно из перспективных направлений в университете. И в связи с этим у нас два участка, где от студентов Института фундаментальной медицины и биологии, вернее, у них имеется возможность проходить полевые производственные практики, вести научно-исследовательскую работу по направлению фармацевтика и лекарственные растения. То есть, опять-таки, этому блоку мы посвятим с вами отдельное как бы, внимание, изучим предложение ваше для дальнейшего развития его, обязательно мы все, как говорится, выслушаем и примем, и учтем. Это молодые участки, которые только-только вот были запущены. Ну и вот коллекционный фонд на сегодняшний день Ботанического сада исчисляется 1656 наименованиями растений, в том числе шестьдесят 1166 таксонов открытого грунта и 490 в защищенном грунте. Мы указали те ботанические сады, которые э, оказывали нам прямое содействие в любое время э, на протяжении последних 10 лет. Конечно, их число огромное и количество большое, э, учесть э, очень сложно, но здесь представлены отделения Урала и положи, те сады, которые действительно э, в тесном контакте всегда помогали. Ну и вот коллекция на сегодняшний день, то, что мы с вами увидим, все процессы, которые идут, и образование, и наука, и лаборатории и что есть, это все под оценку и под обсуждение с вами уже будет в ближайшие двое суток во время плодотворной нашей работы обсуждаться. Спасибо за внимание. Презентацию на этом как бы заканчиваю, но основную информацию, думаю, мы с вами, когда уже переместимся на территорию ботанического сада, там продолжим за круглыми столами. И, Шатравкадыч, огромное вам спасибо, что наше время и открытие участвовали, принимали информацию даже. Мы... Сейчас с группой выходим, э, начинаем э, небольшая экспозиция ботанического сада в файле э, будет. Мы здесь собираемся, э, формируем списки, едем в столовую обедом, а дальше уже перемещаемся на территорию ботанического сада, где на открытом воздухе продолжится наш семинар. Дальше Травкач. Спасибо, Спасибо большое. Ну как говорится. Татар Дардос да, вот мы с Уважаемые коллеги, но ä, у меня есть одна огромная просьба, ä, мы вас, к вам, наверное, отдельно обратимся, вот я уже сказал о формировании программ подготовки, ä, начиная от уровня школы, начальной школы, да, заканчивая вот э, вузом самим. Uh, у нас сад ботанический, он будет иметь распределенную систему. Локализоваться как на территории, где сегодня находится, конечно, база будет, и будут его подразделения по нашим лицеям и по другим территориям. У нас же есть еще институт экологии, и раньше он назывался факультет экологии по человечеству, да, поэтому очень много перекрытий. И я просил бы вас найти возможность откликнуться где-то на возмездной, где-то на безвозмездной основе. Да, то есть да, Это были и общие публикации, и общая разработка образовательных программ, которые можно также в сетевом варианте и реализовывать в будущем. А сейчас хотел бы еще раз поблагодарить вас за то, что приехали. Дай бог вам здоровья. И сианных И одновременно работая, найдите возможность и отдохнуть, тем более этому способствует и погода. Если будут какие-то предложения, я думаю, наш директор их воспримет, и к следующему семинару мы обязательно реализуем эти проекты на нашей территории. Вот я благодарен за 2011 год. Я не зря сказал, что два года у нас семь ректоров одновременно было вместе с федеральным университетским ректором. Да? Был период, когда мы с ректором Казанского госуниверситета, с уважаемым, Значит, моим коллегой сидели в одном кабинете и распределяли, кто какой документ будет подписывать. Этот этап он прошел, поэтому 2011 год он был таким критичным для нас. Мы еще сами не знали, как будем развиваться и что делать, честно говоря. Но когда коллеги пришли, раскритиковали, сказали, что до тебя там... Я же тогда историю еще плохо знал, ботанического сада. Сказали, до тебя почти 200 лет ботанический сад жил, не тебе его уничтожать, поэтому ну, посмотрите, оцените. Спасибо большое. Исанна Ксалла.